Здравствуйте! Сегодня будем готовить овощной салат под названием «Лакомка». Для данного салата подойдут любые овощи. В данном случае это помидоры, красный болгарский перец, огурцы, лук, чеснок и любая зелень. Все мелко измельчаем, наподобие соломки или колец, кому как нравится. Лук-порей берем как зелень, петрушку можно взять. то что любит, кому какой вкус нравится, тот каждый готовит по своему вкусу. Все нарезаем кольцами и потом будем все закладывать слоями в банку. Итак, все овощи нарезали и на дно банки засыпаем 1 чайную ложку семян укропа или один зонтик данного растения. Потом ложим по одному зубчику чеснока или по два, кто как любит. И всякую зелень, каждый по своему вкусу. В данном случае мы зелень закладываем, это листья лука порея. Ну, какую зелень хочешь, такую и закладываем по своему усмотрению. Потом слоями накладываем любой посведой, если кто как хочет, все овощные ингредиенты, которые мы для этого подготовили. Специи ложим каждый по своему усмотрению. Итак, накладываем в любой последовательности все наши ранее нарезанные овощные ингредиенты. Кто как хочет. На ваш вкус, на ваш цвет. Итак, заполняем банки данными ингредиентами доверху. Вот приблизительно в такой последовательности каждый закладывает по своему усмотрению данные ингредиенты, которые приготовлены были для данного салата. Вот так выглядят все заполненные емкости, которые мы приготовили для дальнейшего консервирования. Сейчас будем готовить маринад для данного салата. В данной емкости мы готовим маринад на 3 литра воды. Сюда ложим 12 столовых ложек сахара с горкой. В конце видео будет данный рецепт на приготовление данного маринада на 1 литр воды. Многие могут удивиться, почему столько много сахара, поэтому он и называется салат лакомка. Не думайте, что он будет сильно сладкий. Нет, он сладкий не будет, потому что сюда мы еще будем сейчас добавлять и соль. Теперь будем добавлять и соль. Соль сыпем 6 столовых ложек с горкой на 3 литра воды. Итак, все сыпучие ингредиенты мы положили в воду. Теперь будем данный маринад ставить и доводить его до кипения. Как закипит данный маринад, сюда добавляем на 3 литра воды 6 чайных ложек 70% уксусной кислоты. После того, как маринад закипел, будем его разливать по банкам. Так, приготовленным нами маринадом заполняем все банки доверку и ставим их для стерилизации. Литровые банки достаточно стерилизовать 10 минут, полтора литровую где-то 12-15 минут. Отсчет времени берется от закипания воды. Так подошло время вынимать банки, которые уже стерилизуются около 15 минут. Теперь мы их будем закрывать металлическими крышками, можно и на закрутке, а можно и закаточным ключом. Вот так выглядит наша приготовленная продукция, которая в любое время может нам понадобиться. Очень вкусный салат, поверьте мне. Этим временем и другие банки на подходе. И также самым закрываем и остальные банки. Ну вот и все. Надеюсь, это видео было полезно. Если что непонятно, задавайте вопросы. Отвечу. Всем приятного аппетита и удачи. Не забываем подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. До свидания.